Пляж -пистонок. Поехали. Обороты и 7. Рука моя на закрылке. Вот это называется градиент. Здравствуйте, клуб уважаемые любители легких видов спорта. Посмотрите, какую красивую чечевицу подарила нам природа. И моя мечта до нее добраться. Не факт, что это получится, потому что время уже позднее, скоро закат. Э, волна очень слабая, мы уже там четвертую или пятую меняем. И пока никак не найдем волну, которая нас выкинет выше, чем 3,5 километра. Я приложу все усилия, чтобы найти все-таки волну и подняться к этой чечевице. Потому что показать ее вам... Ну очень хочется тогда тут летающую тарелку. А вот солнышко стремительно приближается к горизонту. Вот нейроны Через 40 минут у нас закат. Я взял таки волну. 2 метра в секунду. Наша текущая высота 3 километра 200 метров. Визуально линза где-то на 5. То есть нам еще 2 километра нужно набрать. Вполне можем успеть гонка со временем так можно назвать ролик гонка со временем устойчивый набор вот вы все приборы наши видите сила ветра текущая 42 километра в час но сложность сегодняшнего дня потому что у ветра очень сильно меняется направление с высотой и уже очередную волну каждую у нас где-то срезает на 3 500 в том месте где вот эта линза я еще не был под ней но под нее я всегда успею сдуться я сейчас пробую самое такое яркое место, которое у нас на районе есть. Здесь стоит, как правило, самая сильная волна, Ну, если не считать пик де -Бюр. Но пик де сейчас, может быть, не совсем удачен по ветру расположен. Будем проверять. Капайло, ты как? Отлично! Ты счастлив? Я счастлив. Это самое главное. Как это? Думал ли ты, простой крестьянский сын, что будешь попадешь в такой рай? Я я, я, я, я, я себе всегда так говорил. Я что... планировал. Не-не, ну я шучу тем, что когда-то в юности, когда, когда я был совсем маленьким, я, честно говоря, даже не мечтал, что меня в парашютисты возьмут. Точнее, меня в парашютисты не брали. Я думал, ну вот, судьба моя, судьбинушка. У меня все началось, Игорь, в 10 лет. В 10-11 лет я попал в авиамодельный кружок. И все. На этом как бы я прошел двигатели внутреннего сгорания на авиамоделях, кордовые модели. С радиомоделями мне первое время не везло. Uh -huh. вот. Но кордовые у меня были и моторчики, и стенд этот настроечный. Как бы я этим одно время усиленно занимался даже до, до старшей школы практически. Uh -huh. вот. Потом как бы пришлось сосредоточиться больше на учебе и э, ездить далеко учиться, поэтому времени свободного не очень много было. Но зато после школы меня взяли в парашютисты, при, при этом на втором прыжке я потерял очки, были за руки, как-то ехал, потом на машине домой. Не очень много прыжков у меня, я не профессионал, я любитель. Ну что ж, уверенно холодало. Да. Я хочу здесь попробовать пробить вот этот слой. Видишь, опять меняется ветер на восточный. Я бы тебе дал по по поелозить, но мне хорошо и так. Сейчас цигель цигель. Все хорошо, Поэтому я. Что ты вполне себе неплохо полетал. Я уже налетался, я готов наслаждаться дальней перспективой и готов к подключению кислорода. Вот, Монблан, друзья, далеко далеко. Мы устойчиво и уверенно поднимаемся. Сейчас уже высота 3700 метров. Как меняет форму линза? Видите, она немножко видоизменилась. Постоянно вот так вот меняется, там это Я очень надеюсь, что мы все-таки успеем к ней подняться. Солнце же продолжает склоняться к горизонту. Наш набор метров в секунду, соответственно, за 10 минут мы набираем 600 метров. Это, конечно, медленно. И сейчас вот уже 7, 3 800. То есть нам нужно 20 минут, чтобы набрать 1200 метров. И то бишь у нас тогда будет 5. Ну, есть, 20 минут у нас есть, судя по положению солнца. Сейчас 16 часов 13 минут. Есть, конечно, более агрессивный вариант пилотирования. То есть я могу сейчас бросить эту волну метровую, которую у меня есть, и рвануть непосредственно под линзу. Но беда в том, что в этом случае присутствует реальный риск не найти волну там, и, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть, сама вот это вот само облако, оно нифига не значит, что там прям волна-волна-волна. Да, она там есть точно. Да, там выносят на определенную высоту э, влажную воздушную массу, которая конденсируется и образует эту чечевицу. Ну, собственно, как это выглядит. Воздух идет, поднимается, происходит конденсация, дальше напускается, происходит испарение. Все. И вот мы видим постоянно стоящее на одном месте облако очень красивое. поэтому я принимаю консервативный вариант развития событий медленно поднимаюсь медленно это еще полезно все-таки уже холодает очень сильно и на большой высоте мы все равно планируем до заката долетать и если мы будем на пяти тысячах ждать этот закат нам будет еще холоднее очень интересно, из чего это облако состоит. Ну, как правило, это переохлажденный пар, может быть, который, если в него залететь, мгновенно на крыле конденсируется в лед. То есть можно схватить обледенение, если в эту чечевицу залететь. И, кстати, вот в такой штуке уже можно схватить обледенение, может быть. О, ё-моё, мы его схватили. Друзья, вот это жопа. Вот это, ну, жопа жопой, но круто, что я могу вам снять. Вот тебе и линзочка. Ну, я, так как я снимал ролик вчера про обледенение... Это прям у меня крайне удачный контент получился. Как же мне заснять вот этот, Эть? что лед, реально лед. Вот он, вот он лед, смотрите, вот. Бургамите! Вот. Мы поймали обледенение. Уху! Представляете, я тут лед привез. Вот, вот из Дуньзы. Ну мы можем так одним глазком засунуть туда крылышко. Будет очень интересно. И посмотрим. Потому что обледенение, если кратковременно сунуть крыло, то есть там ну, выступить этот лед, мы ну, ему сразу оттуда вниз. То есть лице, ничего такого страшного. Но если долго висеть, то, конечно, можно столько на льда набрать, что поменяется динамика про планера и будет ой-ой-ой как нехорошо. И я не ожидал такого в Африке, не ожидал, что такую штуку можно схватить. Но, как вы видите, факт на высоте 5 километров может быть обледенение. Это, кстати, очень легко посчитать.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 и больше, больше этого льда. И вторая проблема, что лед нарушает аэродинамику. Третья проблема, что еще и управление прихватывать начинает. Ну, смотрите, как между тем я перешел на полтора метра в секунду, ну ладно, 1,2. То есть достаточно уверенный подъем. Осталось совсем чуть-чуть. Пишите, друзья, комментарии, подбадривайте наш экипаж совершать такой как это, выдающийся поступок <смех> лезть поздно вечером в холодину. Ну, представляете, минус сейчас минус где-то 5-7 градусов на поверхности планеты. Больше тридцаточки за бортом. Ух, как весело. Я, кстати, не в шортиках нифига, я в штанишках <смех> и в чунях. И тут у меня даже электрохимгрелки электро, валяются где-то на сзади. Но мы их не одели, потому что <смех> не верили собственному счастью, что мы так быстренько и красивенько полезем вверх. То есть обещали волну, но не обещали, что можно будет взять большую высоту. А между тем у нас уже... 450. 450. Очень хорошо. Очень хорошо. И опять поменяла форму нашего облака. О, речка Рона, смотри, светится. Очень красиво. Вот там под солнцем. Ага. Не знаю, передаст камера или нет. Друзья, посмотрите, на горизонте под солнцем ровно светится полосочка Рикарона. Очень красиво. Мы продолжаем наше карабкание. Волна усилилась до 2 метров в секунду. То есть мой расчет был с абсолютно верным. Время сейчас 16 часов 24 минуты. Высота 4,700. Смотрим на нашу линзу. У нас же такой исследовательский полет Будет на видеомонтаже И вы будете все смотреть быстро Ну да, опять она форму поменяла Стала какой-то такой сверххитрой Но мы продолжаем Я хочу выбраться на ее уровень И тогда к ней пойти, а может даже выше нее В любом случае большой шанс Что мы рядышком с ней сегодня пошалим Почему-то 4800 Мы можем еще набрать Километр То есть 5800 у нас максимально возможная высота тышим мы уже чистым кислородом дозатор работает прекрасно в баллоне еще половинка на сегодня хватит и на завтра наверное тоже вот наш верный регулятор и марш видите как в две конюли фигачит а баллончик наш вот он тоже можете даже поставить на манометр и сказать мне сколько у меня кислорода осталось ну, конечно, я всегда в восторге от Талины Рона и от, как светится Рона в закатных лучах. Сейчас будет еще красивее, сейчас, когда солнце пойдет вот совсем вот в эту вот пелену, будут совершенно потрясающие краски на небе. Вон бланк на горизонте. Пошли, пошел свет такой интересный. Сейчас С каждой минутой будет все по-другому, друзья. Я счастлив показать вам эту картинку. И сейчас наблюдать ее вместе с вами. Хе и -и -и это, конечно. А, вот это вот очень интересный эффект. В принципе, я много раз был в волне, и каждый раз, а, во-первых, ну, я с новым, наверное, человеком, достаточно часто бываю. И я снимаю, радуюсь, как ребенок этому событию и вот этой именно возможности дать прикоснуться к чуду. То есть можно всю жизнь летать там как-нибудь по-другому и никогда, не, ну, знать, что такая штука существует, но не иметь возможности в нее попасть. Потому что просто в некоторых местах она довольно-таки редкая. Не из-за того, что там, там, не знаю, места плохие, страна плохая, а просто так аэрология складывается, что вот в этом месте волна бывает, но очень редко. Там, не знаю, 5-6 раз дальше мог. А здесь мы... Ну, летаем уже с этой волной там не знаю уже какой-то там десятый на 12 раз в этом году я ее беру и еще сколько предстоит полетов сейчас у нас четыре дня в мощнейших волновых потоков Никлаус завтра собрался вот туда в австрию в принципе видимо сейчас пальпом прекрасная очень часто волна сопряжена э, с тем что облака затягивают горы и в этом случае можно, конечно, в волне лететь, но достаточно опасно. Вот можете постоять как в сторону Гренобля, допустим, небольшая пелина есть. Вот облака идут, переходят в перевал, дальше опускаются вниз и тают из-за того, что воздух опускается, прогревается. Феновый эффект. И завтра вроде как альпы чистенькие от вот этих вот облаков, и есть шанс слетать в Австрию. Вот чем Гаус собирается завтра заниматься. Мы же под эти веселые разговоры пробили отметку 5 километров. 5800 у нас ограничения fl 195 почему ну потому что вот видите инверсионный след ну и как Ким трейлы всякие и люди называют это дело так вот тут самолеты летают и те которые летают оставляя после себя инверсионные следы с этим никаких проблем вот те кто летает пониже они пониже летают мы только что недавно видели одного вот они как раз способные нам немножечко не навредить, но если мы залезем в пространство, можем и встретиться. А это неприемлемо. 16 часов 38 минут, 10 минут до заката. То, что здесь солнце так высоко, это потому что мы высоко. На земле но по слухам должно убежать через 10 минут. Будем сейчас наблюдать этот процесс. Закат солнца вручную. Ну, закат все там вручную, немножко другое. Или когда планер разгоняет, потом тормозят. Очень. Потрясающий совершенно вид на вот эти горы. И у них в верхушке, не знаю, камера передает им или нет, насколько красиво эти верхушки подсвечены. Феноменально. Но осталось каких-то жалких 250 метров до высоты, которую реально любому пилоту стоит достигнуть. Терпи терпи казак а то мамой будешь. а то мамой будешь на горизонте как раз получается что там нету облаков вот оно сейчас через вот эту пелену муть опустится и прям само касание на горизонте будет чистым и вот тогда мы сделаем закат солнца вручную есть есть все выше нельзя ну что ж прогуляемся посмотрим, что, с чем дают эти линзы 5800 метров выше не можем по причине нарушения воздушного пространства этого мы делать не будем видите, мы держим 5790 ну и будем где-то здесь отсиживаться еще 5 минут чтобы продемонстрировать вам, как дойдет солнце линза продолжает радовать глаз, но видите Высотомер мой сбит Мне казалось, что она все-таки ниже Заходящее солнце подсвечивает воздушные тормоза Здесь около Пикдепюра мощнейшая волна Которая просто забрасывает нас вверх Пытается заставить нас выйти выше, чем 5800 Но мы держимся Я сейчас бросил высоту до 5600 метров На земле солнце уже зашло Время 16 часов 49 минут 3 минуты назад был закат на уровне земли но на нашей высоте солнце еще не зашло потому что мы ну, извините на 5 километров выше чем наш аэродром здесь закат случится где-то через 7-8 минут но этого мы ждать не будем потому что очень сильно замерзли и хотим вниз поэтому я беру курс куда-нибудь так чтобы солнце было видно и выпускают тормоза, мы одновременно будем и солнцу заходить, и мы высоту терять. И я надеюсь, что мы быстрее немножко выйдем на режим консенсуса. Большой разницы вам не будет, это закат на 5800 или закат на 4. Но своего студента я спасу, потому что он, честно говоря, замерзает. Кстати, сейчас видно, как солнце отражается от облаков, которые уже там на Средиземном морем. К сожалению, сегодня этого цвета фукси не получилось, но, может, попозже будет. Конечно, красиво светится в небо на сторону Италии, но не так красиво, как это иногда бывает. <связать> Друзья, мы снимаем в Эрипэре. Посмотрите, как небо выглядит. Случайно совершенно мы сняли цвет сезона, который используют там, кто там, Гуччи, Фигуччи. <связать> Классно. Сейчас я вам покажу это в этом Эрипэре. Вот оно. Ну, потрясающе, Верри Давай попробую, камеру на улицу высунул. Вот такой вот Верри Кстати, сейчас, по идее, должно звук прекрасно писать, потому что пишу я сейчас внутренних микрофонов, и обычно, если камеру, телефон высовываю в окно, то звук совершенно жуткий. Шумит страшно. А вот вы видите, как все это выглядит. Сейчас попробую снять назад в нашем в Наш хвост и должна наша штуковина летающая быть выглядеть, быть видна. Варипери, смотри It's как. Вот за Варипери, ну ты, слушай, ну над Гранцем просто фантастика, что вот, там смотри. творится, что это? Это Варипери, это, это цвет. А цвет? Mm. <laughs> похож. Ну да, похож. Слушай, я думал, что розовый, я понял, что ты имеешь в виду но вот он этот. Он такой фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый да. но ну, шикар... шикардос, конечно, полная вели пылья. вообще исчез, И, на самом деле камера, э, вижу по экрану, слишком белым все делает. Мне кажется, нереальные какие-то цвета, это э, DJI Action 3 я снимаю, ну, вот посмотрите, как солнце она снимает, И солнце она снимает поприличнее. Итак, друзья заход солнца вручную как он делается я сейчас обладаю скоростью в 120 км в час я попытаюсь разогнать планер до скорости в 250 километров в час и по идее вот на этом пикировании солнышко должно скрыться вот сейчас 220 240 250 быстрее я не могу потому что все-таки у меня Ограничение по Аплатору Довольно близко будет И вот солнышко заходит Заходит, заходит Это плоскоземельчика можно привет передать Которые говорят, что Оно заходит за какой-то там этот Как его, дьявола там Неизвестно за что За край земли, да Сейчас мы его закатим окончательно 250, я продолжаю снизаться Зараза, не заходит Оп, смотрите, восходит вот. Видите, появилась. И заходит. Смотри, как быстро. Эх! Как это замечательно выходит. Оп! Очень красивое зрелище в прошлый раз было. Когда носок памера дырял в закат, смотри. Это просто праздник какой-то. Погнали. Сейчас я чуть больше перегрузку делаю. Вау, хорошо вышло. Вот сейчас отлично. Изумительно. Огонь. А вот эти инверсионные следы, друзья. Видите, они повыше. И как они красиво в солнышке подсвечены. Полностью выпущенные воздушные тормоза Минус 10 закрылок И погнали вниз Ибо уже тянуть некуда Тут даже вопрос уже по времени Посадки на нашем аэродроме Потому что темнеет а нам нужна хоть какая-то видимость для посадки Продолжаем энергичное снижение Вот наш аэродром На нем уже темно Мне самому очень интересно, как мы будем приземляться Ну, как вы видите, друзья, заходят машинки Со светом это уже признак того, если французы зажгли фары, то совсем ночь Выпускаю шасси Вот, перестал будить зумер, Который говорит о том, что закрой тормоза, закрой тормоза И готовлюсь к посадочке, ветерочек Меня, извините, вот прямо сейчас вот так останавливает Рация включена Включай Сэр Лоботей Индия Виктор, дам винтленд Норт. Неизвестно, правда, для кого я этого говорю ни одного такого придурка на аэродроме точно уже нету. Одни мы. Педали мне сейчас полностью. Ноги с них убрал. Убрал. Потому что заход будет, я бы повторю, что непростой. Двоевой. Ветер сильный. Я порывистый. Пытаюсь, что моё тебе не да, я, я держу 140 скорость. Не бойся, все нормально. Я так сто раз делал. Двоевой. Ну вот видишь, нос в планету. Заходим через деревья. Нормально. Зашли точно. Теперь осталось. Вот сейчас я земли то, извиняюсь, ты не вижу. И поэтому я выравниваюсь чуть выше и просто вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу, вешу. Оп, оп. Так, главное теперь нашу камеру не зафигачить. Вот она. Ах ты жьё! Эти. Отлично. По-моему, долбану я ее все-таки. Нет, нет. Фу. Зато сразу камеру подобрали. Все камеры записали, все хорошо И как? Я в глубочайшем восхищении Огонь! Друзья, я тоже в глубочайшем восхищении Мы успели, Ну, видите, даже сейчас Еще как-то относительно светло Хотя уже, конечно, темно Проблема, что Земли в сумерках не видно, расстояние не чувствуется И при маленьком опыте, и при сложных метеоусловиях Можно очень сильно накосячить Я себе поставил вот этот рубеж посадки Плюс-минус 5 минут его соблюдаю вот, вот сейчас бы я уже поставил 5 минут после это хорошо. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до более теплых и позитивных роликов.